Привет, смотрим. О, смотри, какая, иди познакомимся. А что сказать? Скажи, скажи волосы красивые. Нет. Скажи фигура красивые. Скажи, скажи ноги красивые. Нет. Скажи глаза красивые. Да у Карины все красивое, что ты. Можно любой комплимент к ней подойдет. Нет. Да, она, она нужна, бля. Она не нужна. Ну, пош... Карина нужна каждый день. Смотреть, лицезреть ее. Доброе утро. Сегодня в 12.50 выходит Посмотрим видео, конечно, посмотрим. это то видео, которое вы так долго ждали. Оно от души, от сердца безумно трогательное, поэтому обязательно заходите. Пушечкой. Видео все пушечки, даже стоит сторис. Ставьте лайк, а за лучший комментарий отправлю в Милый, мне холодно. Да, нынче прохладно. Если с друж... Кофточку не свою дал, а соседа, Санька. Веселей. Да бился, друзья, меня чуть, -чуть. А тут не понял, что ухаживает за девушкой. Ребятушки, вы просили ссылку у парня, который сыграл у меня в последнем видео, и вот этот красавчик обязательно. Да это Санёк, который решился кофточки. Сашка, заходи к нему и подписывайся, у него очень крутой контент. За... Такой классный у него контент, у него две публикации за август, вообще. Ходи у меня, интересно. А ещё он холостой. Это важно. отдохнуть? Хочу! Тогда специально для вас наши горячие путевки в Турцию! Насюха, неси привет! Чего, насюка! Все включено! All includes! Закаг обед! А она с ним тоже поедет, как уборщица. Не-не-не-не-не-не! Долго бежишь! Помогите, помогите! Девушка, вам врача? Да, мне нужно искусственное дыхание и засамка! Так отошел! Я медик! Я кур! Ха-ха-ха! Отцеловать будет девушка! заканчивала? Карина, Настя, ты дура, я за ним неделю хожу. Ну я медик. Это соблазнение, а не медик. Ты ветеринар. Мне так понравился наш курортный роман. Жалко, что ты уезжаешь, но я кину монетку, чтобы сюда еще вернуться. И я кину монетку, чтобы сюда еще вернуться. Ты попал? Не ожидал, что в кольты попадет. Да. Серьезно? Серьезно? Не ожидал. Не видел смотрю. Каринчика захотела полетать с крыши. Очень трогательное видео. Ну, тут попался санек ангелочек. Ну и куда ты собралась? Не подходи, я уже все решила. Успеешь еще? Спускайся. Я отговорил ее полета с крыши, и она ему поверила. А ты подумала обо мне? А я тебя не знаю. Вот и не узнаешь. А это Ангел, будущий парень Карины в ролике. Если спрыгнешь. Не стоит лишать тебя возможности узнать, что будет дальше. Жизнь это фильм, нельзя не досмотреть его до конца. Что предстоит жизнь человека. И надо смотреть, смотреть, смотреть, пока не устанешь. Почему? что ты можешь пропустить самое интересное встречу таким саньком и вы потеряете друг друга даже не даже не познакомившись девушка а вы не подскажете где здесь 21 дом а Санек спустился с крыши, быстрее нее. Вопросы какие-то. Вы не знаете? Нет, нет, я знаю. А давайте я вас провожу. И тут завязалась страшная, страшная любовь. Джаконда. Ну, вот так. Жизни есть любовь. Вот так вот. Берегите жизнь. Ну и да, усмотрим. Бабуля, видимо, много кадров потратила, чтобы кинуть, и бутылка встала. Моя бабушка! Племяшка прикольная у вы, Если родственница, конечно. Русская какая-то. Где, Где твои жопки? Где твои жопки? Любит, смотри-ка, любит молоденьких-то родственников. Спят Были дома и вернулись домой. В Москву опять, для работы. А Фунтик спит. Во всех видео, тот -то был братишка, а это, который тоже над ними сделал, это Фунтик зовут. Будем знать. Фунтик спит, это смешно. Малыш хочет яблоко. Помочь малышке? Да я лучше сам яблоко съел. И положил на место, блин, а горечь. Спартак. Гоша очень приятно. Ты что, дебил? Спартак с Брагой сегодня играет в матч Лиги Европы ставь сайдёшь. А Фунтика зовут Гоша. Вот, а сегодня футбол есть, рекламирует. Вот такая Брага. ...букмекером 1xbet, а по промокоду дал бонус 6500. Скорее свайп и регистрируйся. футбол это хорошо. Когда много денег? Смотрим Карину. Блин, не хочу сегодня идти на тренировку. Да ладно, что будет, если я одну тренировку пропущу? И станешь большим, как бегемот. Беги, Кариночка, беги. Слышь ты, ну-ка отойди от моей тачки. Достали уже нищеброда. А она, оказывается, сам не, не беднее его, оказывается. На Гелике тоже. <нцикла> Шит, бэ, э, девушка, не хотите ли раком? Раком! А -а -а! Мужикам только это и надо. У него жена есть. Какой ему? Вот такие щупальцы, мало красное, все разъярённое Ты просто. Сказал, раком! А я сказал раком, да, я сказал раком, раков, раком, надо доставать, в атаке и кушать. И переобулся сразу же. Вы не знали? Не хотите как итеть, я сам достал. Фантазер. Смотрим, Дау. мужики, пятница, Работаем! Да, вот-то, мне кажется, не работал никогда. Он все время богатый, успешен-то был. Можно издеваться и танцевать, как эти рабочие. В Москве. Пятницу, сам понимаешь, как нужно Братва, никого не предупреждаю, уже выложил видео новое на YouTube, ребят. Помните, пацану я дал 100 тысяч рублей, вместе с ним мы должны были потратить. Помним. А теперь ролик такой же. Обещал, что потратит на подарки для мамы, в итоге все пошло вообще по... На что он потратил эти деньги прямо сейчас свайпай и смотри на моем канале 100 тысяч рублей своему подписчику надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо Минута прошла, мы надо пока стоим на месте. Сейчас покормим голубей. надо надо кушайте, мои хорошие. И ты кушай. Вот жирная тварь. Какой-то Кукурузы кормит братишку Очень здорово Ты не голоден, когда голоден за тебя голодают за тебя голодают Ребята, у меня отличная новость Playboy пригласил меня в жюри конкурса Девушка года И именно я выберу ту самую девушку, которая окажется на обложке журнала Playboy. Я бы хотел, чтобы именно моя подписчица выиграла Поэтому все, что тебе нужно сделать, это скорее свайпнуть и оставить анкету Хорошенькие девочки Сзади мне очень понравилось. Я вас поздравляю. Гонял голубей, а сейчас самый богатый блогер в Москве. Вот так надо вести себя в детстве. И хочу сказать, что завтра после свадьбы обязательно не пропустите мать в 19.00. И к невестам приставать в парке Горького. Блять, Зенит, Локомотив, будь сильнейший, матч ставьте с надежным букмекером 1xbet по промокоду DAWO, бонус в размере 6500 рублей. Еще раз поздравляю! И вставить свою рекламу.